Всем привет! Дорогие сторонники официальной картины мира, запасайтесь попкорном, сегодня будет весело. Дорогие сторонники альтернативной картины мира и любители конспирологических сказочек, это видео исключительно для вас. Пришел я к вам не с пустыми руками и это должно вас заинтересовать. Приготовил я для вас очередное задание или челлендж, называйте как хотите. И снова за победу будет полагаться денежный приз. И в отличие от некоторых никому не интересных писателей, пытающихся примитивно пиарить свои, так сказать, шедевры, используя тему плоской земли, я не буду придумывать никаких мутных правил и дополнительных условий. Вам не потребуется покупать мои книги или подавать на меня суд по неизвестно какому поводу. Все будет честно и прозрачно. В общем, давайте перейдем сразу к делу. Я предлагаю 100 тысяч российских рублей первому, кто предоставит мне рабочую модель плоской земли. А теперь подробности. Модель должна быть полностью рабочая на все 100%. Для понимания я перечислю признаки того, что модель работает. Во-первых, модель не может строиться на явлениях и принципах, существования которых вы не можете доказать. Как я уже говорил в предыдущем челлендже, никаких розовых единорогов. Сначала доказывайте их существование, а потом используйте их в своей модели. Кто не понял, это касается любителей сказочной рефракции, линзирования и других фантастических тварей. Во-вторых, модель не должна содержать внутренних противоречий и взаимоисключающих принципов. В-третьих, ни один результат, получаемый в результате использования этой модели, не должен быть основан на общепринятой официальной модели. Это уточнение для тех, кто уже здесь решит мне подсунуть модель Уолтера Бислина, в которой все расчеты сделаны, исходя из шарообразной Земли. Так что обломитесь. В-четвертых, модель должна объяснять и предсказывать любые наблюдаемые явления, так или иначе связанные с формой Земли, в том числе при любых условиях. То есть никаких частных случаев, только универсальное решение. Для понимания перечислю основную часть таких явлений. Восходы и закаты – Видимый размер всех светил. Дальность до горизонта. Падение горизонта и его закругление. Уход объектов за горизонт. Солнечная аналемма и лунная либрация. Притяжение. Проявление силы Кориолиса и эффект Этвиша. Атмосфера Земли, а именно изменение плотности и давления с высотой. Приливы и отливы. Подсветка облаков, гор, двойные закаты, затмение и покрытия, видимое положение и движение любых небесных объектов. Для примера можете взять всеми любимое созвездие Октанта. Этот список далеко не полный и дан лишь для понимания того, что от вас требуется. Оставляю за собой право вносить дополнение и уточнение в этот список. Повторю для невнимательных, ваша модель должна не только объяснять, но и предсказывать с достаточной точностью эти явления и их наблюдаемые проявления. Теперь о требованиях к тому, что вы можете предоставить в качестве ответа. Это может быть все что угодно. От чисто математической модели, состоящей исключительно из формул, расчетов, переменных и так далее, до реальной физической модели, которой можно потрогать руками. Также она может быть трехмерной или иной симуляцией, основанной на той же математической модели. Также вы можете использовать сочетание любых вышеуказанных вариантов. Равно как и использовать свои, если они соответствуют всем требованиям, указанным выше. Формат ответа любой. Комментарий, фото, видео, что угодно. Хоть книгу или статью напишите. А теперь о призе. Как я уже сказал, это 100 тысяч российских рублей. Вот они, ждут победителя на моем счете. Готов перевести первому же, кто предоставит модель. И, естественно, никаких мутных условий. Вы мне модель, я вам деньги методом перевода на банковскую карту. Комиссию беру на себя. Победитель, которому я должен буду перевести деньги, должен предварительно идентифицировать себя, чтобы я знал, что перевожу деньги именно тому человеку. Вот и все правила и условия. Челлендж объявляется открытым.